Друзья, близится праздник 23 февраля, День защитника Отечества. За последний год этот праздник, я думаю, для всех жителей нашей страны, приобрел ну, более четкие очертания. Да? Мы все взглянули немножечко по-другому на наших защитников. Лица этих защитников стали более четкими, да? они получили имена. Эти люди, которые нас защищают сейчас. Хочется выразить вам благодарность, пожелать вам удачи, пожелать вам здоровья. И храни вас Бог. Ну а сейчас э, окончание ролика про суджук. Суджук – хорошая мужская еда. С друзьями, под стопариком, хорошо. Ну что, ребята, время оттомительного ожидания закончилось. И сейчас мы с вами можем наконец-то попробовать наш зимний суджук. Ну, он еще и рязанский по совместительству. Что у меня получилось? Вот такие вот тонкие, плоские, сушеные колбаски. На них даже еще видны отпечатки пальцев. Ну, моих лично. Что я здесь вижу? Это стандартный вот э, провал. Это, ну, в, в колбасной технологии это называется закал, да? В народе Давно уже все знают про эту колбасу, поэтому для того, чтобы скомпенсировать вот эти пустоты, их люди просто начали плющить, да, прессовать сразу во время вяления. подпрессовываешь, и никаких там пустот у тебя зелеными, зеленым мхом внутри, да, но с плесенью, я имею в виду, не вырастает. Все классически, как я вижу. По вкусу сейчас попробуем с вами. Это вот сколько уже осталось, половину раздал. Ну, наверное, неправильно, что раздал, потому что такие вещи должны быть... У всех моих друзей. Режем, пробуем. Огонь. Смотрите-ка. Вот то, как я хотел. Сейчас тоненько-тоненько порежу. Тонкий жирочек. Классный жирочек. По специям прям вот пряно. Пряно, пряно и мощно. Не прямо, а пряно. Хорошо. В меру соленом, в меру пряно, в меру сладко, потому что говядина сладкая. М -м -м. Прям под... Идеально. Под коньячочек. Прям вот тоненькими, тоненькими полосочками режешь и смакуешь. Раз за разом. В компании идеально пойдет. Простые вещи, а делаются легко. Вот такая оболочечка счистилась, да? Прозрачный, идеальный, ну просто картиночка, вы видите? Друзья, повторяйте, у вас все получится, потому что здесь в сушеных колбасах, как и в чипсах, не получится, не может. Кнуты, суджук, чипсы, это примерно в одной стороне, вот там ничего не надо соблюдать, ничего не надо думать, просто зарядил. Подсушил, подплющил, под засушил до конца, и оно вечное хранение уходит. Потому что она не портится, она... Ну что с ним может быть? Только слизью покроется, если вы неправильно храните. Ну, помойте, посушите, оно дальше хранится. Ну, конечно, идеальное хранение это завакумировать и кинуть в морозильник. Тогда и жир меньше прогоркает, и дольше хранится. И с ней ничего не происходит. Ну и самое главное, не забывайте подписываться, чтобы не пропустить еще много классных, и интересных, а самое главное, вкусных деликатесов, которые вы видели сейчас за моей спиной. Ну и вот этот в том числе.